Я смотрю в небо, Я бы хотел подольше побыть с тобой. Прячет. Моя жизнь на Какие самом деле настоящая катастрофа. Я Почему не смогу Поговорю с Богом. Мне так жаль. Поговорю Давай будешь вести себя так, как будто мы нормальная влюбленная парочка. Быть с нею рядом. Свет, ты да будешь чтобы... светом. Я, я, хочу, ты я твоей тенью. Не словами ранила больно. У нас вся жизнь впереди. оказалась оказалось смертельно нет. Счастье было так близко. Я мы тебе, где это нет. знаем. Себя женим это. Ведь мы ценим, когда теряем. Мне очень. Я берегу тебя внутри разбитой души. И сколько мне осталось? Не От -15 знаю, месяцев. кто за нас решил. О -о -о -о. Прости за то, что счастье. Ты решил. очень сильный человек. О -о -о -о. Я умру. И этого не изменить. Я берегу. Разбитые души знаю, вся жизнь можете. У нас нет Я поддерживала О, тебя А теперь ты говоришь то, мне Что не хочешь провести со мной дни, решили. которые у тебя остались У меня нет выбора Есть выбор ты как Остаться ты. со мной О, no. как Для граница между небом и землей Я растворяется Можно прыгать между тебя. мирами там мертвые могут навещать живых. И наоборот, когда увидишь, как соприкасаются небо и земля, тогда представь, что я буду тебя